Мы постепенно подбираемся к цели нашего курса. Это инди... инвестиции, фондовые индексы, индексные инвестиции. И сейчас мы в этом уроке введем понятие, что такое фондовый индекс. Это очень важное понятие, которое нам пригодится в дальнейшем. Фондовый индекс – это сводный индекс, который вычисляется на основе цен определенной группы ценных бумаг. То есть не одной бумаги, а целой индексной корзины. То есть мы взяли, например... 10 бумаг, которые нам понравились, и на основе нее можем считать индекс. Здесь самое главное, что играет роль не значение, а только динамика индекса. И отражает этот индекс динамику цен группы ценных бумаг по определенному признаку. Могут быть они отобраны. Это может быть определенный сектор экономики, это могут быть самые крупные компании, это могут быть отобранные облигации, то есть не только на акции. И часто индексы используют вообще как бенчмарк, так называемый, как эталон, для оценки качества портфеля. То есть кто-то занимается инвестициями, подбирая себе самостоятельно акции в свой портфель. Ну и как их сравнить? Хороший портфель, плохой. А вот сравнивают обычно это с неким эталоном с неким фондовым индексом. Есть такой известный фондовый индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших акций американских Америки. И вот если ваш портфель, который вы собрали самостоятельно, ведет себя работу больше с чем в целом рынок, то вы молодец. Если ваш портфель заработал меньше, чем фондовый индекс, то значит вам нет смысла заниматься частным инвестированием, а лучше было бы просто купить вот набор всех этих акций, которые существуют на рынке, то есть как бы корзину акций, и зарабатывать точно так же, как зарабатывает весь целиком рынок. Поэтому по поведению индексу вообще часто судят о состоянии экономики страны. Индексы появились очень давно, потому что это очень удобный инструмент для оценки э, текущей ситуации. И он появился в 1884 году. Известный финансист Dow Джонс взял 11 транспортных компаний США и на их базе сделал первый индекс. В текущий момент существует индекс Dow Jones, но он рассчитывается немножко по-другому на основе 30 самых крупных компаний Америки. Давайте посмотрим поподробнее, как он рассчитывается, чтобы понимать, что это такое методики расчетов индексов могут быть тоже различные и поэтому их поведение будет поэтому может отличаться в зависимости от методики по которой их считать но два самых основных известных метода расчета это первый вот слева видите доу джонс рассчитывается по методу индекса, взвешенный по цене то есть это индекс взвешенный по цене это берется просто сумма всех цен которые входят в корзину но в данном случае индекс доу джонс включает 30 крупнейших компаний америки берется суммарная сумму по их ценам и делится на какой-то коэффициент коэффициент подбирается вот d1 подбирается таким способом чтобы просто начать отсчет индекс с какой то удобной величины Ну не знаю там с 10 со 100 или с 1000 то есть это понятие абсолютно относительное а вот дальше будет важно именно динамика этого индекса если этот сводный индекс будет расти значит экономика растет значит компания развивается если индекс будет постоянно падать значит какая то депрессия значит, какая-то временная значит, падение происходит экономики, не знаю, может быть, связано это с различными макроэкономическими факторами. То есть, PIT – это цена актива, который входит в расчет индекса, и D1 – это некий коэффициент, который подбирается для начала случайным образом. Здесь важно понять, что если какая-то компания, например, обанкротилась, или ее исключают из индекса, обходит а какая-то дополнительная компания, появляется – или компания делает дополнительную эмиссию акций, то вот этот коэффициент он может меняться так, чтобы вот в момент выхода новых акций их же количество изменится, чтобы индекс был плавным. Дополнительные эмиссии, количество акций увеличилось, то это будет учтено в изменении коэффициента. То есть должна быть плавность, чтобы изменение индекса было не связано с тем, что он было 30 компаний, а стало 40 компаний в этом индексе, а связано с тем только с изменением что компании, цены на компании растут или падают. То есть, вот этот индекс он подбирается. И второй метод это по свободной рыночной капитализации. Немножко более сложно это понять, но принцип тоже очень похожий. Берется набор также, индексов вот по такой схеме рассчитывается по свободной рыночной капитализации индекс S&P 500 500 крупнейших американских компаний которые в себя включает 70 процентов приблизительно капитализации всего американского рынка рынка акций и здесь входит такое понятие как N1 это число акций которые находятся в так называемом свободном обращении, free float коэффициент есть у каждой акции то есть это те акции которые вы свободно можете купить или продать на бирже и при этом эти акции не принадлежат каким-то ключевым акционерам крупным акционерам компании. То есть на бирже вы не сможете купить всю компанию Apple. Вы можете там купить только то количество акций, которые находятся в свободном обращении. Естественно, крупные держатели этой компании какие-то акции имеют у себя на руках и они на бирже не обращаются. Вот поэтому этот коэффициент free float Важно именно то количество акций, которое именно на бирже обращается и по ним рассчитывается вот этот индекс. И также динамика важна индекса, а не его абсолютное значение. Тут тоже есть делитель D2, который подбирается, чтобы соответственно, ну, начать отсчет какого-то определенного хорошего там круглого числа, к примеру. И дальше, если количество акций в индексе изменяется, то тоже делитель меняется, чтобы была непрерывность индекса, чтобы изменение индекса было связано только с изменением цен на акции, а не с изменением структуры индекса и с количеством акций, которые в него входят. Вот это нужно понимать, и тогда будет понятно, что такое фондовый индекс. То есть это как бы мера текущей ситуации на рынке. Что с рынком происходит, мы можем посмотреть и легко оценить при помощи поведения фондового индекса. Самые известные фондовые индексы Коды их приведены ниже. Это Dow Jones, SP 500, NASDAQ это индекс высокотехнологичных компаний, большинство которых обращается на бирже NASDAQ. Как 40 это индекс французской биржи, 40 крупнейших французских компаний здесь. Индекс Великобритании рассчитан на лондонской бирже. Masics это индекс московской биржи. Nikkei 225 это индекс, связанный с экономикой. Японии. Это японские. На основе японских компаний 225 компаний входит в этот индекс. То есть тоже достаточно широкий спектр компаний. То есть вот по поведению этих индексов можно сказать об экономике страны, об экономике определенной области и отрасли. И пользуются ими для этого оценки очень удобно. Теперь хочу показать вам такую красивую картинку. Есть такой сайт finviz.com. Сайт, который по американским бумагам позволяет их отбирать и оценивать по определенным критериям отбирать бумаги. И вот вы видите перед вами структуру. Вот на сайте finvis.com есть вот такая структура индекса. Можно ее посмотреть за текущий день, за текущую неделю, за месяц, что происходило с компаниями внутри этого индекса. Здесь чем более красная показана ячейка, тем больше падений было у соответствующего имитента. Здесь все по кодам. Вот можно смотреть вот код. Есть тут компании, такие мы видим, как Google, известные, Facebook, Microsoft. Все компании известные. Это к технологическому сектору относится. К финансовому известная компания Amazon. Самый крупный из э, товаров потребительского сектора – это Apple. Из финансов – JP Morgan. То есть здесь, насколько большой квадрат – это, соответственно, показывает, насколько влияет данная компания на индекс S&P 500. То есть, есть компании, которые совсем маленькие, там занимают доли там процента, а есть компании, которые занимают и играют большую роль в, в изменении индекса. Ну, соответственно, это самые крутые компании. Как мы видели, зависимость это от Free Float, то есть, от того, насколько много этих акций обращается на рынке, какая капитализация именно компании которые обращаются на биржевом рынке американском. Как видите, всегда существуют компании, которые падают, и компании растут, которые. В данном слайде здесь, конечно, в основном падение происходило в этот день, когда я сделал print screen. Но вот я могу показать следующий слайд. Здесь вы увидите картину абсолютно противоположную. То есть здесь вы увидите картину, что в основном, в основном на этом слайде компании росли. Обратите внимание, практически все зеленое. То есть, какой-то был день на каких-то хороших новостях, практически все росло. И тем не менее, вот есть вот компания, которая в этот день падала. С чем это связано? Ну, сложно сказать. Вот General Electric. Крупнейшая компания, которая в свои годы занимала огромную долю рынка. Но, к сожалению, в последнее время цены на ее акции все падают и падают, несмотря на то, что компания достаточно играет существенную роль вообще в мировой экономике и производит очень много важных, полезных вещей. В частности, электродвигатели для а, самолетов General Electric. Один из немногих производителей, но, к сожалению, вот ничего пока менеджмент компании с ней сделать не может. И она чувствует себя все хуже, хуже, хуже. Ну, по крайней мере, по цене. Хотя компания работает и иногда даже приносит прибыль. Вот, что такое фондовые индексы. В следующем уроке мы уже рассмотрим а что такое индексные фонды и что такое ETF?